это туру туру гуль, гуль гуль гуль прекрасный вид из окна снег только мне бесит эти горы ну ладно Опа. На ресепшене как обычно никого но тут еще не достроили но я один из первых переехал потому что мне есть еще миллион пятьсот Пять... миллион пятьсот тысяч один миллион пятьсот тысяч. Вроде бы так читается. Ладно. Не важно, как это произносится. Тут-то рядом с нами находится еще тюрьма. Хотим мы как а раз ловить преступников. Привет. привет. Манон, привет. Там мы к тебе переехать хотим от Какой клевер? Это называется Болезнь за да, да, да. А вы, кстати, видели? Приезжала к нам какая-то знаменитость, и вот тут клип снимала. И она ментов подкупила здесь. Вот так. Так так, так. А -а -а. Да, мне, Новый в, район в, еще в, достраивается пока спасибо. что. Здесь ну, готов время... только одно. А Шало. Шало. Шало. Что это там происходит? Ну, правда, но временное. Ну, ладно. У тебя в О, еще один мой хороший ты сейчас да, а, да, что произошло? А, да, Нет, а да, елки-палки, ну не это! За Алекс. Какого Ну В почему 10 ага. Десятый. О нет, ты не давай. Откуда у тебя эта вещь? Откуда у тебя талисман Клевера, Погодите. A, а вот вам все расскажи, да покажи. Костюм это? знаком мне очень Шала. сильно. Феликс, приветик, мой хороший. Приветик, он, Привет это жало? он, он же объединялся <с <topics> только с клевером и черепахой. Он объединялся еще с талисманом. Просто ты видишь только один костюм, потому что его костюм немного изменяется. извиняется. Еще баражница, монаржница, дубажница. Вот бы одна дурочка черепашечка просто вспомнила, и у нее скалирос не выбыл. Вот скалирос не выбыл, да. Какой да. да. у, у этой? черепахи... Что на... вы здесь делаете? Разделяйтесь. Разделяйтесь. А Бробы, а тут, туда, черепахи, да. Нет, у черепахи скалирос. Нет, у нее скалирос, он объединился, по-моему, только с черепахой. У черепахи скалирос, я говорю. Она ничего не помнит, она тупо беды мозгов у Эли, черепахи нету. Остало, О, мало это мало что? Него, да. Клев? А... отстал черепаха немного? Ах ты, Феликс. Феликс. Ты вообще, Феликс, вернулся Гадюка? да? Что, думаешь, мы тебя не узнали? Ты подумаешь, там, по прикушке, голос себе немного подкачал? подкачал. Да. Как Я можно голос что... подкачать? Ну, он себе голос этот, видимо, сломался. Да. Второй шанс? Второй шанс. Твои силы, Селена. скажи, нэм. А Теперь письмо... будет только тебя. Mm, да. Ну, учитывая <свен> то, что у меня талисман свинки Пеппы, я ничего не исправлю. <свен> а, <свен> а, кто Феликс, такой Феликс? Так. Я забыла. Кто такой Феликс? Я ж не помню, я ж не, <свен> не помню. у <свен> тебя. Я Когда не виделся с Феликсом? Так. Вообще, я не знаю. Так. А что вы, если я его в яд поймаю, а? Так, у мистера Бага поехала кажется, <laughs> Так, ноут no. Адриан, Адриан и мистер Баг не Given, long... no. Lutz. No. <laughs> Given... Giving, give long miraculous. Dragon Миракулес. Ах, ты ты Феликс, сейчас я тебя бабушки как тряснула, качуешься. Куда бежит? Так. Лери. Близи. Близи. Куда у вас? Я буду вновь. Ты меня напугал, Я думал, я лично свою спалил. Ты что тут забыла? Маджестия, мы тут с Феликсом сражаемся. Он забрал в... опять мою талисманку, как всегда. Шима, как обычно. Молодец, Маджестия, бери и, себя в руки и силу в ноги. И пошли сражаться. И. А на время этой миссии я тебе вручаю браслет Маджестии, который принадлежит тебе, потому что ты Маджестия, как ни странно. Все, вперед. И где вы... вы где были? Я... Его калачо уже не знаю сколько. О, орел. Пришли немного к тебе. Он объединяется. Объединился с Лонгом. Молнии сейчас Привет. мы так начнем. Ой. Мы постучать. Ну, за... Вдруг... так, мне нужно. Люди не подх... не no, дому, поставь лайк, отряда, пожалуйста, вас если вас ты любишь Мистера Бага а он или он, вообще он. сериал «Леди а То поставь лайк, квартира, Мистера. Квартиры, Спасибо. Так, я пока сделаю, так будем сделать. поджидать их в новом районе. Я веду, так, Баг. Это Баг. что там за летучка? Нет, ты помоги Ой, мне. Куда что? Мистер Бак, мне нужно, мне Адриан, Адриан, где его дома, носит? Ну, почему его дома нет? Адриан, Никого Адриан, нет. А что, я что ты тут а, делаешь? Я пришел спасать Адриана. Такая, я делаешь? тоже через крышу. Почему? Почему? А тут -то крыша есть. Да, тут а, проход в крышу. Здесь, почему здесь, почему здесь Походу, он куда-то шел. Он куда-то шел и. Так, мысли тупые, быстро убрал. Ну, знает то, что, он ничего не знает. Где? Mm. Так, ищем Феликса. Так, надеюсь, может быть, надо еще раз слияние. Ух. Боже мой! Ты меня Не Ладно, не буду смотреть. Ну, так иди. Тогда поздравляю, Ири, крепись крепить она пойду-ка я на крышу я на крышу все я пошел на крышу она oh, no. О, такой да. вид на крыше классный. Ну я не могу забрать на, крышу. Не, на крышу. Сейчас я приду к вам. Опа. Что это? Такс. Привет! У, тебя. у меня глюки. Так, ладно, я на крышу. Хорошо, удачи. Опа, это... Опа. А -а -а, привет. Какие, какие концы объявились. Этот браслет у тебя знаю. скопировать не получится, ищай детьми. Щит. Войдешь налево. Он перевоплотится наверняка. Наверное, да, не перевоплотится слушай. Ну у него силы, это жены. Я думаю, Теперь Время. я свиной орел, свиная круткая. Мужчик слишком крутой. Я а, орел в платье. Кто? Нет, он ломает мужчину. Я орел в платье. вы сломали мужчину. Иди-ка сюда. Нашел Орел в платье. И что ты делать будешь? сражаться правда я замещение мартышки он убегает он убегает мне нужна иди сюда помоги стой монархица баражница иди сюда отойдите да ты так, жало, а, жало, 30 секунд жало. Он не сможет. Жало. Он не удержит. Он не удастся. Я... Ана, придумай. Ана, придумай. Ана, придумай. Ана, придумай. Ана, придумай. Ана, Бражница, а да. что ты хочешь, тут наблюдаешь? Да. Ну, а вдруг талисманы принесут кто-то ей? Да, Хотя вдруг там это все. маловероятно. Да, Когда-нибудь он перестанет да, да. слияться. И вообще, О, где он? Я не знаю, мы должны выйти. Маджести, подойди ко мне, я внизу нового района. А так? Ты не сможешь лучше браслетствовать? Я не смогу так, вот так постучить и все. Может быть, Маджести, не хочешь отправить браслетство в космос? Нет, нет, да. нет. Нет. Нет. Нет, Майки, нет, нет. Нет, нет, нет, нет. Ты будешь сидеть в космосе тысячи лет. Я использую тогда... Может, да? потом будет да, еще Я так не, не уверен. Такие бесполезные. Яд. Серьезно, на нем яд не работает. Что? Маджестия, спасибо, Пока. что отправила телевизор и в космос. Так, как бы. Ну ладно, хотя бы одного из правил. Куда он полетел? Вот правила. <смех> Это Маджестия в помощь нам. Ой, привет. Решить, он летит, он за... вниз с помощью Уделить ее. мои силы, силы одного моего знакомого, хорошего. Я Может, талисман? Нет, да, тоже надо отжать, но по факту иди сюда. А не судьба использовать просто. Ай, супер шанс! Короче, смотри, ты же помнишь, что, что я тебе говорил, то, что у Феликс моя сила клевера, да? Ах ты, говно. Ну-ка, вот тайка отсюда. О боже. Так, и пора использовать. У меня 4 минуты. Я свисел, когда ты использовал. Пора использовать супер шанс. Тебе Это шанс. Дать ему подзатыльник. И выветь мозги его. Матыга мотыга в древние времена использовалась как предмет, который приносит трава. какую радость. У меня у меня Семочки, у меня семена. Сенды месседжи, месседжи. Что мы будем делать? У меня появился план, у меня появился план. Уже один раз раз У меня есть супер-супер-пупер идея. а что-то связано с ну, что Мистер Бак, куда? А я думаю, а я вот тут думаю, на кое-чем. Молниный... У меня есть идея. Правда, она безумная, но есть. Потому что всякие маджисти не могут выиграть. Да. Какие-то маджисти бесполезные. Сегодня они вообще какие-то отбитые и бесполезные. Ничем не помогают. Просто бьет его. Так у меня есть супер. супер идея. Вот. И теперь я. Так. ладно, а пора открыть... пора открыть кроту. Приветики, давно не виделись. Быстрее, две минуты у меня. А, так, ты иди перезаряжай талисман, ты тоже иди перезаряжай талисман, я от, от, открою кроту в другое измерение и переведу вас всех в другое измерение. Зачем? Чтобы, чтобы у него не было шансов выбраться, поймите, мне нужно... За... нам нужно забрать его на силы. Пошли перед в любой момент выбраться, так что я открываю кроту. Трансформация, Чики. Кушай, Чики. Давай. Я пытаюсь концентрировать на измерения. Вы не мешаете. мешайте. Концентрируйся, где-то вообще не вижу. я концентрируюсь. Это измерение нужно найти. Это же не все так просто. Это же не как в ваших силах. Там. Я думала, измерения все. А мы позвонку общемся, если что. Да, сколерос. Ага, ага. вот, бы я уже свой супер шансом выиграл чем этого карат каратиста ждать каратиста она ага. А -а -а. Ну, я уже отправился в одно измерение, а тут в этом измерении видишь, не, не все так просто. Боже мой, я тебя убью. Давай переноси нас, либо используй супершенцы, сам уже выкрою. Ну, ты... ну ладно, ты сам попросил. Ну как бы тебя, меня за язык, язык за язык никто не тянул. Кратко! Боже мой. Боже мой. Это мы где Это мы что в делать? конце. Ну, тут как бы, как бы да, но я найти но тут еще и какой-то есть. Как бы. Не ну, трогайте дракон. дракона. Не трогайте дракона, я не не дракон, вы, нарушите, вы, нарушите потом вы ну и и сюда. Я я дракон могу дракон Он, Он вы чуть не упал. Измерения. Главное не Ах ты говно. Я этого дракона тысячи лет не видела. Я да, боже, тебе лет? попаду. Я попытаюсь открыть и найти боже. более безопасные измерение. Здесь всё опасно. Давай что-нибудь быстрее думай. Да, уже, я использую да, сейчас супер шанс. Это шанс уже. Сколько нужно сражаться? Не трогайте дракона. Под счастье. Убью. Ну, Быстрее. Прячься М -м. подальше. Крота. Наконец-то. Полгода а -а -а -а. не было. Еще не наконец-то. А -а -а. Я только сказал слово крота. А, -а, -а. А, -а, а. Ломать будем? Нет, нет, не, не, трогай. А -а -а. не трогай. Ай. Ёлки палки да везет а -а -а -а. же мне на тебя Я ломаю, шаги. чтобы он нам не мешался в этой стороне. Что ну, это? Да. Вы понимаете, как сложно путешествовать между измерениями? Он Вы вот они. Он? Меня... Супер шанс. Чуть... Ну-ка, отдай. Ой, спасибо, больше. Бражница. Такая добрая да. сегодня. А потом Фелик заблудил моим... Заблудил да. телом. -чу -чу -чу. Ты, дружочек. Это очень опасно. М -м -м. Сейчас загоришь здесь заживо. Мне мне переместить нас лучше в то, где дракон, или в этом Я уже прокопал под ним. Ну-ка, выбирайтесь Майчести, начни выкатывать выкачивать из него силу. Упади. А, так, он там. Из него силы. Давайте, пока я его поймал. Выкачиваем. Матюсия такая бесполезная. Магию, мою, магию. ну, ну, я... да, ну все, а ну, ты ты злодей, отойди, слабый, прямо в тебя. какой бесполезный паук. Матюсия, а а давай быстрей, у меня мало времени. А, а Ана, вы тут разбирайтесь, я пока в новом измерении похожу. Смотри, что тут здесь. Уже чьи не упал. ай я Ох. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь какой-то опасный. Паутину. Нужно немного подкрепиться. Нора, паутину. У него еще сил. Это сила, это сила, Быстрее, у меня две минуты. Выкачивайте или ну, что вы там два, делаете? Два, два. Боже мой. Нет, значит. добейте его уже. Мы должны собрать Он сейчас... где он? Он объединяется с Лонгом. дайте ему объединиться с Лонгом. Есть идея, ладно. Избавьте Феликс раз навсегда. Крата. И не, не, не, не, я уже бегать высоко не могу, из-за того, что силы много Вы справились, Алло. Да. Мы справились. Чудесный мистер Бак. Так, пора, детрансформироваться. А чего? Так хорошо. Так, где трансформация? Боже, дики, кушай. Сегодня на улицу я не пойду. Пусть они там разбираются, потом есть что, разберусь. Я вернула, наконец я прям чувствую, как мои силы возвращаются ко мне. Розы, все, они вернулись ко мне. Поэтому надо поставить Боя, лайки с ссылки, подписываться на канал. С вами был я, Фромикс. Ставь лайк, пожалуйста. И так, подпишись на канал. Всем пока.